Потом в этом свете встречаются, значит, э, на заваленке русский, грузин и армянин. Ну и, значит, э, ну, начали знакомиться и друг друга спрашивают, кто как сюда попал. Русский говорит, я из-за машины попал, потому что купил «Ладу» нашу, самую дешевую, самую простой комплектации. Ну и что-то ехал, э, как-то дождик такой накрапывал, э, скользкий асфальт. И я раз по тормозам, а их ну, их тупо нет. Я как то вот, ехал, просто в дерево, вот я здесь. Все, ну да, не повезло, а ты, как грузин, говорит, а я тоже из-за машины. Я из-за машины, ну, понимаешь, как, никогда никогда не думал, что надо, думал, экономлю, никогда не ставил зимнюю резину, никогда. И вдруг сошла лавина, и снег убрали, но не до конца, и я вот на горном перевале, ну, так по серпантину ехал, и у меня колеса попадают на снег, а у меня резина летняя, я вот так, просто вот, дорога туда, а я туда. Вообще вот из-за машины сюда и попал. Армянин так сидит, он говорит, ну а ты как дорогой сюда попал? Он говорит, да, как ты сюда попал? Армянин говорит, я тоже из-за машины. Он говорит, а как дело было? Да как было? Купил Бентли из дог с голоду.